Сейчас этот мальчик поедет. Стоит 300 рублей. Ну тебе не страшно? Так немного. Вдруг там отцепится что-нибудь, да? А ты плавать умеешь? Ну нормально, выплывешь туда. То есть оптимист, он вряд ли думает отцепиться. О, смотрите, фонтан, это озеро Тихое, просили меня показать озеро Тихое, вот такие домики здесь интересные, классно здесь жить, прямо около озера. Можно гулять вокруг озера, беседка, белодорожка. Сегодня погода не очень, поэтому людей немного. Ой, как высоко это реально страшно неужели там можно пройти ничего себе тут тут не только ребенку да тут взрослый человеку будет страшно смотрите вот надо самому попробовать вот там вот какое-то кольцо там провод ничего себе да надо обязательно попробовать и снять видео, вот будут эмоции, надо догнать нашу звезду Ютуба. Алис, меня не кидай, пожалуйста. А я с тобой. А сейчас он будет одеваться. Достигни а, кармана? Да. Ну все. Важнул троху. Как все скрипит жутко. Не было. Нет. Нет. Здесь такой классный лес. Хорошо погулять. Свежий воздух. Спасибо. Девочка тоже ждет в своей очереди. Здесь так что приезжайте в Светлогорск, вот есть такой аттерпцион. Вот Прям все такое скрипит, слышите? Но ну, вроде все надежно, тут страховка. Все надежно должно быть. Ну вот, конечно, дерево Но это из-за ветра. Раскачивается дерево, и вот такой скрип. Да. Я сейчас согну, а потом... Смотри, берешься двумя руками за трос, mm -hmm. второй тоже здесь. Uh -huh. Вот, едешь. Ты нормально весишь, так что ты uh -huh. а, по идее, Если okay. до конца не взлетает, ну, uh -huh. нервничаешь, и нервничаешь. Ты всегда остановишься, хватаешься yeah. за металлические тросы. Принфектироваться делаю на одном месте. Каждый зафетируешься, теперь второй инструктор кинет а, зеленый кросс. Okay. У да, него хватаешься рукой и он тебя вытаскивает Ну ты бы uh здесь -huh. сам должен доехать В конце тебя поймают Окей, okay, понял Может просто на ней повиснуть и приняли его на том конце. Все удачно. Сейчас вот девочка поедет. Тебе не страшно? Поднимать. Нет. Спасибо, что дали снять. Вам будет бесплатная реклама. Это достаточно интересное такое развлечение. Ну, мне кажется, вполне интересно. Небольшая сумма 300 рублей. Сейчас расспрошу, какие у него были эмоции. Ну, рассказывай, как тебе? Нормально. Классно? Понравилось. Да. Не да. страшно было? Не? Ну, страшно. Ну, шагнуть да. Шагнуть страшно. И... Прям как армс, да? Это маленький шаг для человека, да. ну, огромный шаг для человечества. Ну а потом, когда уже уехал, уже вроде как не Еще прикольно, когда ты этот фонтанчик, если когда на нем перед ним летишь, там радуга появляется. Ты смог рассмотреть? Да. Я думал, ты глаза закрыл и все, и не открывал их даже.